Здравствуйте дорогие друзья, сегодня пятница и мы продолжаем, вернее я продолжаю цикл под названием 25 лет в Германии ну, имеется ввиду мои 25 лет Германии такой четвертьвоковой юбилей сегодня вторая часть посвящена э, годам с 2003 по 2009 но по просьбам наших зрителей в частности Светы Гонской э, я все-таки э, вернусь в самое начало и отвечу на вопрос, который волнует всех. Собственно, а почему я решился на такой отчаянный поступок и 25 лет назад, в 1997 году, иммигрировал в Федеративную Республику Германии. Постараюсь коротко, потому что об этом можно говорить долго, нудно, но... Только короткие такие наброски пунктирно. В 1993 году я окончил Харьковский институт искусств имени Ивана Петровича Котляревского по классу хорового дирижирования. Но пока я учился, Советский Союз развалился, а с ним и развалилась система распределений. Вы, наверное, знаете, что в советское время была такая система, когда... Выпускник заканчивал ВУЗ, ну студент, он получал назначение. В основном это было периферия, то есть он получал где-то в области и три года, как молодой специалист, должен был там отрубить. Но, как я уже сказал, в моем случае этого не произошло, так как эта система почему-то приказала долго жить. С одной стороны, это было, может быть, и плохо, с другой стороны, хорошо, потому что меня бы явно куда-нибудь запихнули в область. В этом даже у меня нет сомнений. А тут так произошло, что я сам должен был искать себе место. И тут я не очень преуспел, потому что мой преподаватель по специальности пошел со мной в Институт культуры. В результате его взяли, а меня... Нет. И э, по большому блату я устроился в Дом народного творчества, э, занимался фольклором, это совсем был не мой профиль. И потом тоже кто-то мне посоветовал пойти в какую-то э, школу, но она была вроде общеобразовательной, но с каким-то художественным уклоном. И э, в принципе это было совсем не то, о чем я мечтал после окончания э, консерватории. Так я назовем, это в принципе и была консерватория плюс театральная институте теперь это называется университетом и еще вот последний такой штришок такой небольшой когда я заканчивал <coughs> профессор палкин он тогда был заведующий кафедрой хорового дирижирования сейчас ныне покойный он мне просто открыто сказал что мне не важно где ты будешь работать хоть в детском саду конечно если бы это дело происходило сейчас я бы это записал на телефон Естественно, было же, был бы в сеть, был бы большой скандал. Тогда я это, мягко говоря, проглотил, но понял, что, собственно, мне в Харькове делать нечего. Он так и сказал, что пока я тут главный по хоровому делу, ты можешь даже не дергаться. Это все было цинично сказано. Ну, я знал, что он антисемит большой. Но, тем не менее, еще в 1993 году я понял, что, собственно, ловить мне в Харькове нечего. И поехал, я совершенно случайно узнал, что есть иммиграция в Германию. Поехал за анкетами в Киев, взял анкеты. И вот этот весь период растянулся на 4 долгие годы. К сожалению, за это время умер мой отец, который собирался с нами ехать. Я поехал, я и мама, вот мы вдвоем. Поехали еще есть сестра, у меня живет в Ульме с семьей. Так что мы оказались в Германии. Вот это такой вот очень короткий, буквально пунктирный такой рассказ. Если суммировать, просто сказать, что у меня не было ни работы, ничего у меня там не было, ничего меня не держало, и поэтому я с чистой совестью отправился покорять Германию. Теперь, вот раз я уже обозначил начало 2000-х годов, конечно, большую роль сыграл интернет, и в частности, сети социальные, вот в одной из них мы с вами, собственно, и общаемся. Это действительно был большой прорыв, потому что, когда я вот забыл сказать, что я еще в Харькове начал заниматься журналистикой, тоже не, не, не от хорошей жизни, потому что мне надо было чем-то заниматься, и так просто совпало, что мое желание и возможности, и я там начал этим заниматься. И здесь я это продолжил, и как раз благодаря интернету стал как-то продвигаться в этом направлении. И, естественно, первые вот эти все одноклассники, там потом ВКонтакте, Фейсбук и, и так далее, Твиттер, Инстаграм, все, ТикТок, все, все, все всевозможные социальные сети – это не просто какое-то развлечение, для меня это очень важная часть работы, потому что благодаря контактам, благодаря знакомству с людьми, я потом мог брать у них интервью. Скажу сразу, может быть кто-то не знает, что это мой, так скажем, конек, то есть мое мо самое любимое занятие в журналистике именно брать интервью, хотя я собственно и писал какие-то аналитические статьи и филитоны и так далее, но вот люди самое интересное что, что существует, и когда ты находишь подход, когда ты можешь человека раскрыть с неожиданной стороны, когда возникает вот этот контакт. К сожалению, большинство интервью происходит не очно, а заочно, потому что я живу в Германии, а основные собеседники у меня были за границей, так что, естественно, такого вот прямого, живого общения не было, но это еще повышает, так сказать ставки, потому что проще, когда ты сидишь с человеком, чувствуешь его энергетику, а когда по телефону, вот один случай, я уже где-то рассказывал, повторю очень коротко, Панкратов Черный, я не нашел ничего умнее, чем спросить, как он относится к журналистам, и собственно получил по полной программе, потому что он на них был очень зол. Вот что касается интернета, эта тема такая безграничная здесь. Много есть позитива, много есть негатива, есть э, эти хейтеры, да, которые э, пишут всякие э, глупости, всякие гадости, но я э, стараюсь этого э, не делать. И вот по поводу Фейсбука я уже где-то говорил, еще раз повторюсь, что я считаю вот э, такой вот э, искусственный, э, как бы сказать, э, отбор которые не а искусственные, когда ты себе набираешь только единомышленников. Это тоже неправильно, потому что если ты набираешь единомышленников, ты не видишь ничего другого, и у тебя картина мира выглядит очень благостной и такой хорошей. Поэтому у меня среди контактов есть не только мои сторонники-единомышленники, есть и, так скажем, ну не скажу противники, ну можно сказать, идеологические, Противники. Я считаю, что некоторых не совсем таких оголтелых нужно иметь, чтобы подчитывать и быть в курсе всех событий, что происходит. Я пытаюсь как-то в интернете активно присутствовать, веду видеоблог. Сейчас, может быть, не так активно, как раньше, сейчас вся, вся понятно, повестка посвящена войне, тут глупо о чем-то говорить, но вот, тем не менее, сейчас я сегодня постараюсь обойти эту тему, но, тем не менее, вот эти социальные сети очень мне помогли в работе и продолжают, собственно, то, что я нахожусь в Германии, это не так важно, потому что мир стал глобальным, и сейчас вот благодаря интернету можно общаться со всем миром, с Америкой и так далее, и тому подобное. Вот, теперь э, еще хотелось поговорить немножко о жизни, естественно, э, в Германии, о, о вот я хотел бы об интеграции немножко поговорить, это такая э, тема очень, э, ну скажем, скользкая, э, потому что э, в чем тут проблема? Проблема в том, что мы понимаем интеграцию не совсем так, как немцы. Или наоборот, немцы понимают интеграцию не совсем так, как мы. Объясню, в чем различия. Различия очень простые. Немцы считают, что для того, чтобы ты интегрировался, значит, ты должен говорить по-немецки, отмечать немецкие праздники и знать обычаи. Все. Вот это называется интеграция по-немецки. И здесь почему-то они совершенно не думает о том, что у человека есть какие-то корни, у него есть какой-то э, язык, культура и так далее. Я сейчас не говорю про русский язык, это, это не важно. У, у всех иностранцев есть э, свой родной язык. Э, но почему-то э, считается, что э, ты должен жертвовать своим происхождением, культурой, языком, традициями и так далее, я считаю это очень глупо и неправильно. А э, часть немцев, это не все так думают. Ну вот есть такое мнение, вот, я на своем собственном опыте убедился, э, когда я работал с немецкими харами. в прошлый раз немножко рассказывал об этом, э, то мне задавали вопрос, а как, э, на каком языке я разговариваю дома? Я говорил, что на русском. И они очень удивлялись, почему они на немецком. Я пытался объяснить, что это не мой родной язык. И почему я дома должен общаться на неродном себе языке. Поэтому вот эти все попытки интегрировать иностранцев проваливаются. Потому что даже вот с турками ничего не получилось за 60 лет. Они приехали в начале 50-х для... Восстановление Германии, многие здесь остались какими-то способами, потом перетащили свои семьи и вот уже несколько поколений, можете посчитать, сколько 60 больше 60 лет. И вот старики до сих пор плохо говорят по-немецки, вот такая вот интеграция. С другой стороны, я хочу сказать, что вот те же турки не очень рвутся в какую-то общественно-политическую деятельность. Есть несколько депутатов турецкого происхождения, даже они там занимают какие-то посты, но это единичные случай. турецкие поданные, у многих, кстати, есть уже и немецкое гражданство, живут в, так сказать, параллельном мире, и нас, кстати, вот иностранцев, в частности русскоязычных, всегда обвиняют в том, что вот мы живем в каком-то таком параллельном мире, и из этой скорлупы, не, не хотим выходить Но тут вот такой вот парадокс Что я в основном вот Я занимался харами 10 лет А потом я полностью переключился На журнал, И Вот такой вот, как я уже сказал Парадокс, русский язык, германии Меня кормил, потому что я Работал журналистом Сейчас почти, ну, Меньше работаю Получал я гонорары и вот так вот, благодаря русскому языку, зарабатывал деньги, потому что куда-то устроиться, ну, в немецкой СМИ я бы не мог, у меня недостаточный уровень языка, никто бы меня туда не взял, потому что там своих хватает специалистов. Что касается вот переучивания, здесь очень модно, да, переобучение. Я не ставил перед собой никаких таких задач, но периодически меня послали на разные курсы. В следующий раз я об этом обязательно расскажу. И о чем я еще хотел бы поговорить сегодня, это о медицине. Многие наши на немецкой медицине, об операциях и так далее. Многие стремились сюда, пока не начались вот эти все дела на лечение, на консультации и Главное, на операции, потому что все-таки э, Германия э, славится врачами и медицинским обслуживанием. Э, Во-первых, хочу сказать, что здесь у всех абсолютно есть медицинская страховка, независимо от того, э, работаешь ты или получаешь так называемую социальную помощь, э, потопе, э, это очень важно, потому что, например, э, в Америке такого нет, в Америке не обязательно медицинское страхование. И вот низшие социальные вот эти слои, они просто не могут себе позволить даже пойти на какое-то обследование. И обращаются к врачу только в самом крайнем случае, когда вот операция или что-то там такое страшно. Здесь в этом смысле все в порядке. И вот эти низшие слои общества защищены, потому что они... За них платит государство страховку, они не могут сами платить из-за того, что они бедные. И в чем тут еще плюсы? В том, что ты сам можешь выбирать себе врача. Не так, как в России ты прикреплен к какой-то районной поликлинике, у тебя есть твой домашний врач, и если он тебе не нравится, ты его поменять никак не можешь, потому что он, он прикреплен к тебе, а ты прикреплен к нему. И э, здесь очень удобная система, ты выбираешь не только домашнего врача, но и специалистов э, разного профиля. Естественно, э, нужно записываться, ждать очереди, но э, вот так получилось, что в прошлом году у меня был очень тяжелый э, год в связи с, с моим Самочувствием не хочу, так сказать, углубляться, но мне пришлось много времени провести в университетской клинике, и я вот на собственном опыте убедился, что все-таки уровень медицины, конечно, высокий, но вообще, если так абстрагироваться, если человек занимается здоровьем, он должен сам следить, когда ему сдавать анализы, кровь, там еще что-нибудь и так далее. То есть тут у врача очень много пациентов, и он просто физически не может за всеми уследить, как это все происходит. Так что медицина здесь на уровне, но вот что касается терапии, то тут не любит этим заниматься. Тут вот любят делать операции, это вот хлебом не корми, предложить какую-то операцию, но и что тут еще, как у минус, что тут вот говорят, пойдите к другому специалисту, да, второе мнение, как тут называется, ты пойдешь к второму специалисту, он тебе то же самое скажет, и к третьему, и к четвертому, 20. то есть у них есть такая вот, как бы помягче сказать, ну не то, что круговая порука, но заинтересованы, вот если была какая-то независимая, контора, туда приходишь, говоришь, вот у меня такой диагноз, мне нужно делать операцию, и тебе независимо говорят. А так они все заинтересованы, если не они делают, то их знакомые. Так что здесь вот есть такой вот момент, очень такой деликатный, и нужно все взвесить, если есть возможность не делать операцию, то, то лучше все-таки отказаться, потому что гарантии тебе никто не дает. Ты перед операцией подписываешь бумагу, что ты не имеешь никаких претензий, это вот такая вот защита, я бы даже сказал, страховка медицинских работников, и они бывают разные случаи, бывают и неудачные операции, бывают, вот нужно делать повторную операцию, это все, человеческий фактор никто не отменял. Но в общем, в общем, я считаю, что конечно, медицина здесь на уровне, но следить надо самому, как мы говорили, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, потому что если ты регулярно не будешь сдавать какие-то анализы, не следить за собой, то это все, так сказать, отразится на тебе. Как я уже сказал, врач не, не в состоянии, если у него там больше 100 пациентов, отслеживать, кому там нужно делать какой-то анализ, сдавать кровь или, или не надо. Вот. Ну еще, конечно, коронавирус внес свои коррективы, но тем не менее, я считаю, что медицина здесь все-таки на уровне. И вот то, что ты можешь менять врача, это замечательно, потому что ты не, не привязан кому-то. Вот пошел, тебе он не понравился, значит, ты в следующий раз к нему не пойдешь. Единственное, что вот карточка твоя не передается, и нужно будет все начинать сначала. Но это не, не смертельно. Еще что тут хорошо, что тут за пожилыми есть специальные службы по уходу. Такого вот, насколько я знаю, в России... И в других постсоветских странах нет и это все перенимает государство то есть больные вернее не больные а пациенты не платят за эти услуги потому что я имею в виду пациенты которые получают социальное пособие они а те, кто местные, например, получают пенсию, потому что если они получают пенсию, то они могут отчислять и то, по-моему, не, не все, потому что это довольно таки дорогое удовольствие. И э, вот эти фирмы по уходу очень э, хорошее подспорье, потому что пожилым людям э, трудно ходить в магазины, их возят на машине и тоже сопровождение к врачам и уборка и так далее. То есть это замечательная такая форма. И есть тут много и русскоязычных фирм, и у нас в городе, и по всей Германии, и я считаю, что это очень важно, потому что пожилые люди не настолько владеют немецким языком, чтобы вот так вот свободно общаться, а там есть возможность общаться на русском языке, и я считаю, что это очень большое такое подспорье». Ну вот я э, обещал рассказать про курсы, э, есть время, я как раз э, об этом и расскажу. Потому что э, и вообще вот эта проблема занятости и работы, э, вот не зря называют центр занятости, а не биржа труда. Потому что биржа труда это э, связано с работой, а занятость и работа это, как говорят в Одессе, две большие разности, Потому что э, э, э, э, две большие разницы, э, радости и радости тоже две большие. Э, оговорочка по Фрейду. Потому что одно дело человека трудоустроить, а другое дело его занять. Что такое занять? То есть, что он чем-то занимался. Вот в частности, курсами. С курсами тут вообще анекдотическая была история со мной. Я, насколько вы знаете, чистый такой гуманитарий, с техникой не дружу. У меня очень плохой глазомер, поэтому чертить что-то там такое, для меня это вообще страшное дело. И вдруг мне приходит письмо, о том, что они меня приглашают на курсы электриков. Причем электриков не просто там сначала, а какое-то такое, типа повышение квалификации. Я, честно говоря, очень удивился, потому что я и техника, это вообще вещи несовместимые, ну, ну никак. Ну, я примерно так представляю себе, как там ток по розетке бегает, но вот плюс, минус, там все эти дела, я в общем для меня это темный лес. Но тут э, такая есть особенность: что если тебя эти курсы посылают, то просто так сказать, мне не нравится, ты не можешь сказать. Вот это не, не мой профиль, там я гуманитар, я э, не знаю, с какой стороны, э, как э, отвертку крутить, и что там делать. То есть вот так вот нельзя было просто сказать. Но а, и, и я подумал: а, а как мы, собственно, э, как, как выкрутиться это, из этой ситуации? Более-менее красиво, чтобы все были довольны. Я просто решил походить на эти занятия и потом просто, чтобы они увидели, что я не тяну, что я просто не справляюсь и все. Хотя они бы меня все равно дотянули до конца, если бы я там не соскочил. Я сейчас уже, честно говоря, не помню детали, но я потом просто сказал, что нет, я не могу этим заниматься, у меня не получается. Я не знаю, что делать, я себя чувствую очень плохо, потому что другие понимают я а не понимаю. И э, мне сказали, ну так напиши там какое-то заявление, что то не все. Но потом меня опять на какие-то курсы послали. Э, ну и сразу там какой-то должен быть э, перерывчик небольшой. Потом у меня было еще такие э, так называемые джо, евро-джоп. Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что такая, это вид такой социальный. Работы, когда ты получаешь за час не, не 10 евро, а 2, и у тебя находят какие-то занятия. Но в чем тут плюс для экономики, для статистики? Что ты в этот момент выпадаешь из статистики. Почему тут такая низкая безработица? Потому что все, кто находится на курсах и на вот этих 1-euro-job, uh, они не считаются безработными. Хотя они получают там часть особой безработицы, но из статистики они выпадают начисто. И тогда говорят, вот смотрите, какие у нас высокие показатели. А курсы эти, вот я про одни курсы могу рассказать, просто анекдот. Значит, мы там занимались, всякие там задачки нам для 10 класса давали, какие-то всякие там, вот было такое задание, что вы должны заняться обустройством свадьбы, значит, вы должны посчитать бюджет, вот вам дается столько-то денег, значит, на это нужно гостей пригласить, заказать зал, э -э кольца, все остальное. В общем, я это все считал, считал, и в конце забыл, что у невесты должно быть платье и фото. В общем, как-то это выпало из моего бюджета. Мы целый день этой, извините, фигней страдали. Нужно было это все расписать и найти реальное агентство, где это вы все заказывали, в интернете найти и посчитать, и смету предоставить, и гостей всех разместить, и составить план, и культурный, и, и, и ночевка посчитать, сколько стоит, и там ну, откуда-то из таланта приезжает куча родственников. В общем, вот такое было креативное очень задание, которое к жизни не имело вообще никакого отношения, потому что если вы, как вы понимаете, планируете свадьбу, то вы пойдете в какое-то настоящее агентство, а сами не будете этим заниматься. Потом у нас какой-то был странный преподаватель, который сказал, что давайте сейчас немножко пожонглируем, но хорошо, что я в детстве умел жонглировать, другие не умели, так что... И самое интересное, когда Потом в этом центре занятости меня спросили, ну как вам курсы? Я вот все по полочкам этом рассказал, и вы бы видели э, лицо этой женщины, которая, собственно, вместо того, чтобы я похвалил, сказать, что как же креативно жонглировать научились и вообще э, занимались благоустройством э, свадьбы, то есть не благоустройством, а устройством свадьбы, э, как-то радости на моем лице не было. Так что вот эти все э, курсы в основном э, они... Их финансирует Евросоюз, и э, они очень заинтересованы в людях, поэтому если ты там вообще не будешь успевать, никто тебе не выгодит, потому что это все живые деньги. И э, это просто время провождения, то есть это, э, как я уже сказал, занятость, поэтому э, цель э, вот этих... Э, э, центров занятости, а людей, то есть найти им не работу, найти. Вот с работой как раз гораздо сложнее. Система тут, ну сейчас в постсоветском пространстве то же самое, пишется резюме, но откуда ты знаешь, что твое резюме не пошло сразу в мусорный баг. Потом, что я считаю неправильным, что в этих анкетных данных числится гражданство хотя в принципе по, по по имени и фамилии можно понять что иванов это естественно какой-то иностранец они а какой-нибудь шмид но то что они на это обращают внимание что это иностранец или гражданин Германии. Я считаю, это дискриминация, и этого не должно быть. Потом, как я уже сказал, это все лотерея, и я вот сам ну два или три раза всего доходил до последней стадии, когда тебя приглашали на собеседование. Причем приглашали меня на собеседование не в фирму, куда я строился, а в посредническую фирму. Здесь полно вот этих посреднических фирм, они называются сайт фирмы или лайт-фирмы, то есть это которые которые Посредники между работодателем и сотрудником. Они берут, естественно, комиссионный, и здесь очень распространена эта система. Я считаю, тоже она совершенно неправильная, потому что посредник тут не нужен. Это лишнее звено. Это все равно, что ты не идешь в магазин, а не напрямую покупаешь, а через какого-то третьего человека, и он, естественно, свой процент получает. Здесь то же самое, то есть есть работник, есть работодатель, и третий тут не нужен, но это мое личное мнение, могу ошибаться, а здесь встревает третий, и он щипает одного и второго, и получается ему хорошо, он, он вообще ничего не производит, он из воздуха делает деньги, он берет у того, берет у этого, и получается очень хорошо ему. А работодателю тоже хорошо, что не нужна головная боль, заниматься подбором персонала. То есть ему уже эти люди идут. По поводу качества есть, конечно, сомнения, но тем не менее. И вот эта система такая, что ты напрямую очень трудно найти работу. Потому что объявления дают в основном не сами предприятия и сами фирмы, а вот эти посредники. И когда ты пишешь, тут есть какой-то такой обязательный например, 5 или 6 вот этих резюме в месяц, когда ты это все пишешь, то ты получаешь в лучшем случае отказ, а в худшем случае ничего. Потому что это пус пустота, они не обязаны отвечать. И вот эта система, конечно, далека очень от совершенства, но она существует везде, не только в Германии. И вот эти центры занятости занимаются тем, что они именно занимают своих клиентов, а не подыскивают им работу, потому что если бы они приходили на работу и говорили, что эту вакансию я получил непосредственно от своего ну не руководителя, как он тут называется, консультанта, то это другое. А так, как, другой разговор, а так как ты приходишь с улицы, то ты ничего, собственно, у тебя нет никаких шансов на трудоустройство. Но это вот это игра в подавки. Помните, в советское время говорили, что мы делаем вид, что работаем, а, а, а, а нам делают вид, что нам платят. Тут то же самое. Ты э, пытаешься найти работу, но все прекрасно понимают, что это такая иллюзия, что найти работу сложно очень. Э, и вот эта система очень совершенно с них требуют, чтобы э, была работа, они требуют с нас, мы должны писать эти резюме, вот такие все, собственно, э, довольны. Но вот видите, время опять пролетело незаметно, в следующий раз поговорим уже о более э, близких э, временах. Э, но э, вот вы, я думаю, немножко получили представление о том, что такое работа в Германии, что такое медицина в Германии, что такое интеграция, и я начал с того... Собственно, какие были причины для того, чтобы я уехал в Германию. На этом прощаемся. До следующей пятницы. Всем спасибо. Пишите комментарии, задавайте вопросы и, может быть, предлагайте новые темы.